А если в шее покалывает, пощелкивает, потрескивает, ее сводит судорогой, можете выдыхать, не пугайтесь. Лишь 1% боли вызван действительно тревожными причинами. Когда боль действительно опасна. Иногда боль в шее может быть симптомом аутоиммунного заболевания, опухолей, воспалений, защемления нерва, проблем с кровеносными сосудами или повреждения спинного мозга. Предположить неприятное заболевание можно, если вы наблюдаете у себя сразу три важных признака. первый, дискомфорт или боль в шее не прекращается как минимум несколько дней. Второе неприятные ощущения нарастают. И третье. У вас есть по меньшей мере один из отягощающих факторов бодрость старше 55 или младше 20 лет, усиливающаяся болезненность при постукивании лихорадка, тошнота или общее недомогание, потеря веса, регулярные головные боли, скованность в простейших движениях, онемение, покалывание, слабость в руках и ногах. При совпадении хотя бы трех пунктов постарайтесь как можно быстрее обратиться к терапевту. Врач назначит вам анализы и, возможно, направит к специалистам для уточнения причин и постановки диагноза. Существует еще одна очевидная ситуация, когда боль нельзя оставлять без немедленного внимания. Если вы попали в ДТП, упали с велосипеда или травмировались другим способом и острые болезненные ощущения в шее возникли сразу после этого, в этом случае нужно немедленно обращаться к врачу. Почему болит шея? Шея тонкая и гибкая, а ей приходится держать увесистую голову которые еще и крутятся туда-сюда, нарушая равновесие. В общем, напряжения хватает. Но в некоторых ситуациях нагрузка увеличивается и появляется боль. Кроме того, нередко свою роль в возникновении. Последнее играют и другие факторы. Мышечное напряжение. С ним знакомы почти все, кто проводит много времени за компьютером или столом. Сидя, мы неосознанно подаемся вперед вынося голову за плечевой пояс. Чтобы удержать ее в таком положении, мышцам приходится всерьез напрягаться. Если это длится часами, шея начинает болеть. Со временем мускулы привыкают находиться в неправильном положении. И их уже не так просто расслабить. А значит, боли от напряжения становятся регулярными. Кстати, мускулы шеи перегружают даже Такие, на первый взгляд, безобидные вещи, как чтение в постели или привычка стискивать зубы. Изношенные суставы Как и другие суставы в теле, шейные изнашиваются с возрастом. Прокладки между ними, эластичные хрящи, которые обеспечивают необходимую амортизацию при нагрузках, и мягкие повороты становятся тоньше, а иногда и вовсе разрушаются. Из-за истончившихся вещей суставы при движении трутся один на другой, это вызывает скованность и болезненность. Хвостовые травмы Едете вы, например, в автобусе и в какой-то момент он резко тормозит, ваша голова по инерции падает вперед, а затем откидывается назад и снова движется вперед на грудь. Нагрузка на мышцы увеличивается, они а резко растягиваются, Появляются микроразрывы, отопеда называют это хвостовой травмой из-за характерного движения шеи. Воспаление мышц Вышел без шарфа зимой или посидел на сквозняке и шею продуло, воспалились мышцы и начался миозит. Мышцы шеи могут воспаляться также на фоне инфекционных заболеваний ОРВИ, гриппа, вирусов, ангины. Чаще всего миозит не опасен и в течение нескольких дней проходит сам собой. Однако важно отслеживать симптомы, перечисленные в пункте, когда боль шеи действительно опасна, чтобы при необходимости вовремя обратиться к врачу. Воспаление лимфатических узлов. В данном случае болит не сама шея, а скопление лимфатических клеток. Увеличившиеся болезненные лимфоузлы верный признак того, что в организме борется инфекция сосредоточенной в области шеи и головы. Чаще всего речь идет о простудных заболеваниях, гриппе, ОРВИ, инфекциях уха. Но иногда причины воспаления лимфоузлов в районе шеи могут быть, например, развивающийся кариес в одном из зубов, начинающийся кот, расстройство иммунитета и даже ВИЧ. Установить точную причину может только врач. Поэтому отслеживайте свое состояние чтобы не пропустить опасные признаки и вовремя проконсультироваться со специалистом. Как облегчить боль? Большинство проблем шеи шеей связано либо с мышечными болями, напряжением, либо с изношенностью сустава. Эти ситуации не требуют специального лечения. Дискомфорт, как правило, проходит в течение нескольких дней. Облегчить боль, если она совсем уже портит вам жизнь, медики рекомендуют так. Примите обезболивающий аспирин, ибупруфен или парцетамол. Приложите к шее, завернутой в тонкое полотенце, пакет сольдов. Это поможет снять отечность, если она есть. Использовать холод можно только в течение первых двух-трех дней после появления боли. Если дискомфорт не прошел за это время, облегчить состояние лучше с помощью влажного тепла, например, принимая горячую души или прикладывая к шее смоченной в горячей воде полотенце. Делайте упражнения, которые помогут мягко растянуть мышцы шеи и улучшить кровообращение. Учтите, тренировки запрещены при острой боли и подозрению на заболевания шейного отдела позвоночника и защемление нерва, грыжу и так далее. Профилактика. Следите за осанкой, когда вы стоите или сидите, убедитесь, что ваши плечи расположены прямо над бедрами, а уши над плечами. Делайте перерывы и разминку. Если вы много работаете за компьютером или путешествуете сидя, при каждом удобном случае вставайте, двигайтесь, разминайте плечи, вытягивайте шире. Отрегулируйте высоту стола и стула, монитора и клавиатуры компьютера. Дисплей должен находиться на уровне ваших глаз, а колени чуть ниже бедер. Клавиатура лежать на столе так, чтобы вы могли комфортно работать на ней, положив локти на подлокотники кресла. Избавьтесь от привычки держать телефон между ухом и плечом во время разговора. Если руки заняты, используйте гарнитуру или громкую связь. Не носите тяжелые сумки на ремнях через плечо. Спите так, чтобы голова и шея находились на одном уровне с телом. Это уменьшит нагрузку на позвоночник. В идеале спать на спине, подложив под шею небольшой валик, а под бедра плоскую подушку. Следите за своим меню, даже если прямо сейчас у вас ничего не болит. Сбалансированный рацион обеспечит питание мышц и продлит здоровье суставов. Будьте осторожны, избегайте сквозняков и травм тщательно следите за здоровьем в простую сезон на этом я завершаю а что помогает вам справляться с боли в шее поделитесь пожалуйста в комментариях если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал